Вот, мой любимый биоргон – это 26-й. В сочетании с 1-м, с 21-м, да, 26-й творит чудеса. Это при артритах, артрозах, остеохондрозах, да, это при грыжах, а также в сочетании там, с другими биоргонами, когда грыжа. А 26-й восстанавливает суставы и костную ткань. У кого коксоартрозы особенно, это считается неизлечимое заболевание, и врачи говорят, смиритесь, что вы теперь инвалид, и когда вы видите вокруг, что ходят молодые люди, абсолютно, либо дети, да, сейчас очень распространено, у кого коксоартроза, с палочками, с костылями, в инвалидных креслах, говорите им. И вот сегодня я услышала, врач сказала, что когда он предлагает операцию на суставах и на костях, отказывайтесь, сначала прокапывайте, лучше прокапайте, хотя бы несколько месяцев, хотя бы вергон 26-й в сочетании с первым вергоном и вы увидите, что вам не нужна операция. Поэтому обязательно прокапывайте. У нас столько людей, за несколько дней восстановились по артрозом, это просто чудеса какие-то, понимаете. Костная ткань восстанавливается, все восстанавливается. У нас немало уже примеров. Переломы костей у кого, да, очень быстро сращиваются кости.